Сегодня выявляю новый вид мошенничества. И в этом мошенничестве участвуют молодые. Продает так называемые 30 серебряников, свою душу и душу своих детей и внуков. не Ненаблюдателей. Никого здесь нет. Сколько они там подкинули этих так называемых голосований? Неизвестно. И еще пойдут отсюда. Сколько подбросят? Может, конечно, не подбросят, но за них это все сделают. Все за внимание. Здравствуйте. Я не голосовать, я выявить новый вид мошенничества.